Андрей Андреевич написал, хлопцы задавать вопросы, а не девчули. то нет, можно и девчулям. оксана Володина, будет ли запущена ваша программа с возможностью инвестиций на сайт Потоки? Прямо сейчас данным этим занимаюсь вот прямо сейчас сегодня обсуждал все эти процессы пытаюсь немножечко переформатировать потому что все очень изменилось все идет нам на руку в общем то все хорошо да уже в ближайшее время я думаю все будет мое мнение по поводу того когда закончится вся эта Котовася, которую начали э, путем нападения Российской Федерации на Украину, я думаю, что это закончится окончательно аж в феврале следующего года то есть нам придется еще целый год с этим жить это все будет а, сначала до активной фазы дойдет там до конца мая потом это перейдет до середины даже потом это все будет растягиваться все равно будут вот такие вот моменты украина победит и выйдет с гордостью не будет ядерного взрыва не будет